Дорогие друзья, сегодня мы проводим открытый урок вместе с Вадимом. Вадим, расскажи немного о себе. Откуда ты, почему решил по научиться играть на балаке и, собственно, почему обратился ко мне? Так, значит, откуда я? Я из Украины, солнечного города Одесса, где вроде как центр туристического мира. Вроде как захочешь что найти, ничего не найдешь. Научился играть на баллайке. Ну, вообще, я, я, я учился играть на гитаре. Но э, был очень интересный момент, я я увидел на ютубе ролик с балалайкой, причем не Сергея Воронцова, а другой канал. Это? это была народная балалайка, э, Доми Соль, я изначально хотел учиться играть на ней, э, посмотрел много видео. Э, меня очень заинтересовало, заинтересовал инструмент, и я поехал в музыкальный магазин, так. в Одессе он один. Э, я хотел я изначально очень сильно искал Доми Соль балалайку. Я не догадался, что ее можно просто перестроить с помощью мобильного тюнера. Ну, новичок был. Балайк до ни одной не нашлось. И, и просто перестроить там ее никто не догадался. В общем, поэтому я начал учиться на мимиля, потому что других просто не было. А на балайке учиться хотелось. В общем, проведение. Да. да. И вот уже год, уже у меня основной инструмент балалайка. Понятно. Что ты уже умеешь играть на Балаке? У меня, на самом деле, играю... Я слушаю очень мало музыки. В основном это либо народная, либо классика. Mm -hmm. Классика в смысле Паганини, Моцарт и в ту сторону. Либо Квин. Но играю я, я в принципе что угодно. Вот Что на Балаке переложено есть, что подбирать не надо. И у меня это как о, подарок прям свыше, надо учить срочно. Что-нибудь сыграть, что тебе больше всего нравится. Что тебе хорошо получается. хорошо молодец всякими штуками и фокусами владеешь уже я смотрю у тебя длинные ногти на правой руке они тебе не мешают а, ну я бы сказал в целом по жизни они мне как очень гитарист. сильно мешают по жизни они мне настолько сильно мешают насколько не мешает ничто Но вот когда играешь вот эти все приемы они прям так смачно с ну ними да, звучат у вроде... меня прям жить заставляет этими ногтями теперь э, по поводу э, твоих вопросов ко мне так, что меня... тебя больше всего интересует? У меня всего было крайне да, много насчет, в основном, насчет аппликатур сложных аккордов, которые иногда бывают нужны, если... Озвучить вопрос, чтобы ну, зрители тоже понимали, о чем идет речь. Проблема в том, что в аккордах с девятой ступенью 5 нот ⁇ это uh, сам аккорд, uh, то есть это тоника, квинта и терция. Добавляется еще седьмая ступень тональности, а два, три, 4, 5, шесть, 7. Для ля это будет соль. То есть у нас есть ля мажор, мы к нему добавляем соль и добавляем девятую ступень. Непонятно как, получается придется чем-то жертвовать. Девятая ступень у нас... Девятая ступень то же самое, что вторая, это си. это си. У меня есть... Я в основном их играю либо вот так, но как переместить эту аппликатуру совершенно не ясно. Либо я их играю вот так. Это те же самые ноты. То есть это седьмая. Ну это целотон, грубо говоря, ну, по два. Так, Вадим, значит, во-первых, и для тебя, и для, я не знаю, скачивал ты или нет, но для подписчиков еще раз напоминаю, что аппликатуры аккордов есть в специальном пособии, которое так и называется, аккорды на баллайке, его можно скачать у меня на сайте. Это для тех, кто а, только осваивает инструменты, кто еще не разбирается в гармонии, а хочет, допустим, поиграть, попеть под балайку как под гитару компонента. Теперь по поводу аппликатуры сложных аккордов. Да, действительно, у нас на балалайке три струны. Соответственно, максимальное количество нот – это три. Либо четыре, если мы это делаем на арпеджиаде, допустим, какой-нибудь. Да? да, это тоже был у меня вариант… Его играть? Да, его играть что-то что... такое изобразить да, да, да, да, да, цельный аккорд вот, и потом добавляем но я тебе так скажу максимум которую э, ты можешь не аккордовый звук добавить это один то есть два звука это уже будет ну что-то такое непонятное то есть либо это будет седьмая ступень да жертвуем всегда квинтой начнем с этого квинтой всегда жертвуем Потому что она пустая yeah. то есть септаккорд мы играем да мы убираем квинту, мы да, обязательно должна быть терция, обязательно должна быть первая ступень, и уже теперь, естественно, септима. Вот она, соль, допустим, или так. Можно, конечно, ставить квинту таким способом, потому что у балалайки, допустим, в ля мажоре это у нас ми, да? Вот. Но э, как правило, жертвуется именно квинтой, вот, чтобы с секундой сыграть аккорд или с девятой ступенью, да? Вот. Можно с квинтой. Но чаще, конечно же, это у нас что-то непонятное. То есть тут надо исходить больше не из того, что ты хочешь именно гармонически показать. Потому что это, ну, в принципе, невозможно. У нас все три струны, да? Лучше показать обычный аккорд. А там уже мелодически что-то. То есть в зависимости от того, что в мелодии. Может быть в мелодии из септима, а может быть и с да. да? То есть это уже именно да, исходить бы. из, из хочу. гармонии. Потому что я тебе рекомендую не заморачиваться насчет э, каких-то там слишком крутых ступеней. Седьмая ступень, вторая ступень достаточно. Но ее тоже можно эпизодически обработать, показывать. Допустим, если это какая-то современная песня. Э, Септаккорд. Или обычный аккорд. Все, этого достаточно на балалайке. Э, ну, тако, такая специфика. Сам инструмент да, выбрал, есть, сам ну, выбрал. нужно исходить из этих целей. Нет, дело даже не в этом. Например, на скрипке четыре струны, да? Казалось бы, можно сыграть септаккорд полный. Но в силу того, что струны, струны располагаются вот по такой системе, да? Полу, на, по дуге. Поэтому полный аккорд все время держать, э, сыграть невозможно. Они играют его тоже, как бы... та -дам! Или четыре ноты. Поэтому одновременно у них звучит вообще две ноты. Может. Ну, не знаю, три я... 3, я Сомневаюсь, слышал что 3, можно 4, 3 4? 3 сыграть. одновременно да я, у меня есть друзья да? такие ну значит можно я понятно объяснил тогда и спасибо ну за вопрос классный вопрос на самом деле давай следующий вопрос что еще тебя интересует по аппликатуре может быть по каким-то приемам так вопрос по поводу не совсем в сторону игры а в сторону инструмента вопрос по поводу дерева так. из которого вот инструменты делают Оп. вот на моем Оп. личном опыте хорошо давай вот давайте. это у меня фанера это единственное, что было. я купил, вообще не разбираясь. Это была лайка из Хлна. И еще э, вот по моему опыту просто прекрасно звучит Ель. Вот из моего опыта. Вот... Ну правильно, все. Вот еще хотел бы вот ваше всё мнение правильно. узнать насчет того, правильно. что звучит. Ну. Тут видишь, в чем дело. Тут список хорошего, хорошей древесины у меня, опять же, есть на, на сайте при заказе воронцовочки. Но вкратце я, конечно же, говорю о чем. Это ель класса АА или ААА. В общем, высокого класса ель, ну а корпус – это клен. Желательно волнистый клен. Вот. Комбинации других материалов, там бывает палисандр, да, Какие-то еще... Ну, стандарт такой, действительно, ель, да, действительно. Иногда здесь березу ставят, тоже, ну, береза немножко по-другому звучит. Ну, клен, все знают, что клен и ель – это лучшее сочетание для э, инструмента вообще. Вот, Я ты сам... прав, абсолютно, потому что, это, ну, это известный факт, дека у рояля из какого, из какой древесины? Я не совсем клавишник, точнее, я не клавишник. Ну, тоже есть. Ну, скорее всего, да, скорее всего, в ту сторону. Ну, имеется в виду, вот это резонанс. Конечно, есть. Мне, кстати, так, следующий вопрос, поехали. Мне, кстати, у изначально... нас изначально блиц. Сначала у меня была подставка вот здесь из черного дерева. Дуб, вот в подставке, вот мой личный опыт, дуб звучит прям лучше. Вот это дуб. Эта подставка стоит... Вот, для конкретно, хорошо, да? 100 рублей она стоила. Она... Она звучит гораздо лучше черного дерева. Ну, понимаю, в чем дело? Может быть, у тебя было не черное дерево, а имитация. Это, во-первых. Во-вторых, бывает так, что на некоторых инструментах ставят не черное дерево, а подставку из палисандра, например, из Касара. Еще. То есть разные комбинации мастера уже проверяют, чтобы звучало максимально хорошо. Вот. Ну, в твоем случае, да, ну у тебя. Я это сомневаюсь. Недорогой инструмент, Я да? сомневаюсь, это нет, это недорогой, он стоил что-то ваши деньги 1015 рублей, а, но ну, это инструмент фабричный фирмы Хора. Я сомневаюсь, что они здесь будут полицанда ну, да. ставить париться. Хотя в принципе это. Да и правильно, потому что поэкспериментировать с разными подставками, может, ты знаешь, на моем канале я тоже там экспериментировал и пробовал разную древесину, там и абрикос был у меня, и вишня, и орех, и чего только не было. Вот. Ну главное, чтобы звук. Я в итоге. недавно в итоге. себе изобрел. Который тебя устраивает. Из ореха нашел где-то. Ну, ну и как? Ее надо подпиливать. А у меня на это совсем нет времени. Ну, Рояра, рано или поздно ее поставлю и, и... послушаем. Mm -hmm. Да. У меня есть вопрос по звуковую карту, значит, но это дальше до и, и Есть вопрос по поводу классики. Не, ну это вообще, да. да. По поводу классики. Вот можем что-то поразбирать на уроке быстренько. Классики там. Давай. В шикарно. плане монстр погани я. Я вроде находил какие-то гитарные табы, их надо учить сначала на гитаре, а потом раскладывать на балалайку, и оно там самую малость не те ноты играется. В общем, тоже я ничего не нашел. Ну понятно. А ноты я читать с листа не умею. Я понял тебя. Раз ты хочешь действительно по классике пройтись, у меня есть, у меня есть Бетховен к Элизе, представь, и Ава Мария есть. вот. Я думаю, лучше Бетховен, Аве Мария. Бетхо... Бетховен к Элизе, конечно, давай.